Привет, меня зовут Ярослав и сегодня я расскажу, как можно без вложений заработать криптовалюту e-gold. Конечно, вложения потребуются, но вложения не финансовые, а вложения временные. То есть на сайте Паровоз e-gold совместно с разработчиком криптовалюты e-gold начинается акция. Действие ее с 22 марта по 22 апреля. Акция довольно простая, те кто состоял в сообществе паровоз в криптовалюте «Призм», подобные акции уже проводились вам на страницах интернета, на любых блогах, статьях о криптовалюте, видеороликах в ютубе, нужно будет оставить комментарий с информацией о криптовалюте и Gold. Чуть ниже будет расписано, что вам нужно сделать, вот тут полностью этот текст, вы его сможете потом самостоятельно прочитать, но давайте я вам еще раз продублирую, и если что какие-нибудь моменты более подробно объясню, потому что тут хоть все и понятно написано, но иногда у участников возникают вопросы. Акция действует с 22 марта по 22 апреля 2021 года включительно. За каждое сообщение, удовлетворяющее критериям, вам будет причитаться 20 монет e -gold. По курсу это около 25 рублей. То есть за каждый оставленный вами комментарий вы сможете получить 25 рублей. Подведение итогов на вебинаре 1 мая 2021 года. Не знаю, есть ли тут ссылка на канал. А, вообще это канал, насколько я понимаю, Алексея Миреева. Там и будет вся эта информация с подведением итогов. Дополнительное вознаграждение победителям определяющееся по количеству удовлетворяющих условий акции сообщений. То есть те люди, которые будут в топ-3, они еще получат дополнительные вознаграждения. Это 3000 монет еголд, e gold 2000 монет e-gold и 1000 монет e-gold. Приблизительно это вот эти суммы, которые вы видите. То есть абсолютно каждый участник, который выполнит условия, получит за каждый свой комментарий по 25 рублей. И еще дополнительно топ-3 получат первое место 3000 монет, второе, 2, третье, одну тысячу монет. Любой желающий может на любых сайтах оставить сообщение о том, что такое криптовалюта и голд, чем она отличается от других, отвечать на комментарии других людей. Вы вводите в поисковике слова «Криптовалюта», «Биржа», «Отзывы о крипте», «Лучшая биржа», «Где купить криптовалюту» и прочие популярные запросы, и если там возможно оставить комментарий, то пишите произвольный текст, желательно самостоятельно составленный. Рекомендуется в YouTube сортировать видео по дате и популярности и отправлять комментарии под самыми новыми видеороликами на тему криптовалют заработка в интернете новых проектах и прочего на любом языке чтобы ваш комментарий под видео был выше других и его увидела максимальное количество людей Размер текста должен быть более 500 знаков и более 100 слов Обязательно использовать слово и именно с такими буквами, строчными и заглавными E-gold То есть криптовалюту пишем только вот так вот E-gold А также хотя бы одно слово или словосочетание из представленных Электронное золото, Electronic Gold, Криптовалюта, Криптовалюта со стейкингом, Криптовалюта с реферальной системой Посткриптовалюта, квантово-устойчивая криптовалюта. Пример e-Gold Electronic Gold. Да, примерно вот какое-нибудь словосочетание обязательно в вашем тексте должно присутствовать название этой криптовалюты, пишется она только так и никак по-другому. И какое-нибудь а, с ним словосочетание. Вот тут они все через запятую представлены. То есть в вашем тексте и. Вот это вот название должно быть, и какое-нибудь хотя бы одно из этих всех словосочетаний. Можете несколько. После того, как текст будет размещен, проведите самостоятельную проверку с помощью другого браузера на то, что текст виден другим пользователям сайта. Это важно. Но ну, можете не через другой браузер, можете просто нажимать сюда «Новое окно в режиме инкогнита. Это в принципе то же самое. Открывайте новое окно берете ссылку со старого своего окна, где вы оставляли комментарий и вставляете вот это вот в режиме инкогнита, и тогда у вас будет отображаться, как будто вы сторонний пользователь какой-то неавторизированный таким образом вы проверите, если это на YouTube виден ли ваш комментарий другим пользователям потому что очень часто бывают слова или из черного списка, они удаляются ютубом или еще по каким-то алгоритмам, то есть он для вас будет виден ваш комментарий, а для сторонних людей будет не виден. Такие комментарии, естественно, оплачиваться не будут. И только после этого заполняйте эту анкету. Наличие сообщения будет проверяться с 25 по 31 апреля 2021 года. И тут от нас спросят ваше имя, контакты, контактная информация необходима, чтобы с вами связаться в спорных ситуациях. Оставляете имя и рядом можете писать ссылку на любую соцсеть или, например, логин в Телеграме, если это логин Телеграма без ссылки то в скобочках можете пометить в кавычках что это telegram ну и так про любую другую соцсеть где нельзя оставить ваш профиль ссылкой например если это тот же skype то тоже пишите свой логин и в кавычках помечаете что это skype ваш кошелек и e gold на который отправить монеты и e gold если у вас еще нету кошелька но вы уже готовы принять участие в этой акции то можете перейти чуть ниже. У меня в описании есть Google Таблица, где вы без проблем сможете получить свой кошелек в криптовалюте и gold. Это абсолютно бесплатная инструкция, там прилагается и адрес, по которому вы оставили сообщение. Тут еще есть дополнение: полный адрес в интернете. Если это комментарий в YouTube, то нужна ссылка на комментарий сразу, не на видео. Чтобы скопировать ссылку на комментарий, нажмите правой кнопкой на самом времени справа от вашего логина и комментария. Ваш логин на сайте, чтобы можно было вас узнать И ваши контакты для связи ВК, телефон, скайп, телеграм Чтобы указать на неточность в случае необходимости Заполнять каждый раз не обязательно, периодически Но тут я вообще вижу, что ваше имя, контакты В принципе, можно тут это только указать тут уже потом не дублировать но можете и продублировать теперь давайте перейдем на youtube и я вам покажу как все-таки свой комментарий ä, отправить например мы переходим под любой видеоролик допустим это будет фейк news канал где разоблачают пропаганду и давайте найдем тут что-нибудь такое что же мы допустим это на наш комментарий во первых мы можем просто если мы с компьютера нажать вот тут где один день назад нажимаем просто еще раз сюда именно на эту надпись один день назад ну тут время на самом деле указывается и у нас тогда при открытии видеоролика этот комментарий будет первым тут потом берем сверху с адресной строки все копируем и пробуем ставить в новую вкладку и проверяем действительно ли этот комментарий первый так у нас прогруждается криптомания вы посмотрите на роже жирика соловьева кстати вот криптомания я даже не посмотрел и тут мы тоже видим криптомания но можно сделать и так можно навести просто ну вот один день назад и нажать правой кнопкой мыши копировать адрес ссылки теперь мы переходим и этот комментарий опять должен быть первым же Да, этот комментарий действительно первым, но вся запора в том, что если бы это был мой аккаунт Криптомания, то я бы его в любом случае этот комментарий видел, поэтому нам надо еще перепроверить его, как было написано чуть выше в тексте, таким образом. Новая вкладка в режиме инкогнита. вставляем сюда наш комментарий, нашу ссылку с нашим комментарием. И теперь у нас должен открыться браузер. Видите, я не залогинен даже в YouTube тут, но мы видим, что этот комментарий опять самый первый. И в принципе, если мы возьмем любой другой комментарий и также скопируем его, копировать адрес ссылки, то вставляя сюда в это поле, у нас Маленькая, уже будет появляться он. Вот мы видим, комментарий открыт по ссылке. Так что, думаю, что теперь всем более-менее понятно. Так что, если у вас еще остались какие-нибудь вопросы, непонятки по тому, как и что делать, можете задавать их в комментариях под этим видеороликом. Я буду по возможности вам отвечать. Возможно, и другие участники, которые в курсе проведения этой акции и в курсе правил, которые тут присутствуют, тоже помогут вам своим ответом. А у меня все.